Банде Гурупададанда м Бхакта винда саманита Сри прафум Банде нита Нанда саходитам Сри Ваньча, кальпатару, ваша кипасинду, ваша. Патитананга, ваниба, вашнавиб, ванаму, ванаму. Муканка, ваша, ванга, ванга, ванга, ванга, ванга, ванга, ванга, ванга, Шнавактипаде деви шаттаваттвейи намо нама Нараяна тато жайо Вакти промудакш жаго дварун дейям сада при вавагн бабистудухам падам си бавринчанутам сараням Беспреждий, такими пикаповодушва дарше, корона, нурагро, сусагро, саромуртихи, сарадикам и када Сри Кришна Чайтанна Прабху Нитаананд, сиаддхитагада, дарасивасади, говура Шри Аддай Тагададхар Сивасадий Баура Хари Харе Кишна, Харе Кишна, Хари, Кишна, Харе, Харе, Харе Рам, Хари Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Рам, Харе, Харе. Сангхиртаны капиторо камалах такшо. Вишам вару дижавару жугадхарм пало. Банде кару Хари Кришна Хари Кришна Рамура, мухари, намами, гангета, сура, сура, Ганга Таранга Рамани Калабам, Гори Ниранта Рабибуси Хитобаму Бхагам, Нарайоно Приямананга Мадапахарам, Барана Лакшми, Джас, Чабакшаси, Джасаастхиде Самир, Там Шингамахам, Чинта муни пакро садмосукал пробишо лакшап битешу сурви рупипале антом лакше шахшахшахшах сэммамасе бмаадам шеббмаанам говиндмаади пурушам тамам тамам Годья Гошти Патим, Шишила Бхакти, Ситханда Сарасвати, Госвами Дакур Прабхупат, Парамахам Саджакат Гуру, сказал, Жизнь наша предназначена для жизнь? Наша предназначена для поисков Кришны. Для того чтобы отыскать его. С незапамятных времен мы скитаемся по материальному миру, и в этой жизни мы взрастили какое-то минимальное сознание. Поэтому нам необходимо изо всех сил стараться понять, кто такой Кришна. Но этого будет недостаточно. Увидеть хаму, увидеть Лилы и принять в них непосредственное участие необходимо отдать все, чтобы принять участие в этих лилах. Я оставил свой дом для того, чтобы отыскать Кришну. Я оставил своих отца и мать в поисках Кришны. Но когда я приехал сюда, все вы начали выражать непочтение и любовь. И я забыл, в конце концов, о своей цели жизни, о цели своей жизни. Я погрузился в материальные вещи, которые постепенно, постепенно уводили меня в тьму невежества. Хотя с внешней точки зрения казалось, что я совершаю баджан. На прошлой картике я говорил о Гопи Гите. И то, что делали Гопи после того, как Кришна покинула танец Раса. Есть настоящие поиски, поиски Кришны. Для нас не так уж и важно, найдем мы Кришну или нет. Мы не так заняты идеями об этом. Мы не отдаем первостепенную, первостепенную важность. Не что это первостепенная важность. Мы не думаем так умереть или найти, встретить Кришну или умереть. Если мы испытываем разлуку, я сам видел, как когда маленький ребенок подрастает в конце концов и покидает родительский дом, и родители в разлуке сходят с ума. Раджа ракету был невероятно могущественным царем. Он управлял всем миром. Он очень хотел ребенка, у него не было сына из-за того, что... В этой жизни, из-за особого проклятия, из-за прошлых своих дел, в этой жизни, жизни некоторые люди не способны иметь детей. И Читракетто Махарадж был одним из, них, из таких людей. Тем не менее, он хотел ребенка. Очень сильно хотел. Однажды Ангера Риша пришел к нему. Он сказал, что я, мне очень плохо от того, что у меня нет ребенка. И Риша сказал ему, на самом деле тебе не по судьбе иметь ребенка, у тебя нет такой удачи. Я тем самым рассказываю это, хочу показать, насколько плачевно положение дживы, обусловленной души. А затем мы отправимся на дхама парикрама и получим благо. Прежде всего, только необходимо понять значимость, значимость, ценность парикрамы. Мы очень хорошо понимаем ценность денег ценность богатств. Нам не нужно никаких особых объяснений, чтобы понять ценность земли, домов, денег. Но проблема в том, что мы не понимаем ценность Бхагавата Дхамы, Бхагавата Севы. Адмандевджи Махарадж, отец Гокарна Махараджа, Гокарнарджи. Он также хотел ребенка. В лесу неподалеку жил один саду на берегу озера, и из-за горести, из-за переживания от того, что у него нет детей. Отец Гакарна Махараджи отправился Есть в лес. Есть такое правило в нашем обществе, что те, кто женаты, но нет у них детей, не могут увидеть. У них не появляется like дети, то есть они считаются как auspicious. проклятые, well, то есть их, so то, есть, то есть они I'm в обществе am считаются am am m... it, не неуспешными людьми. Yeah. А считается, то есть в доме, где нет ребенка, где у кого нет детей, нельзя даже пить воду. И Атмадев Махарадж очень сильно переживал по поводу того, что у него нет детей, и он решил, лучше я покончу жизнь самоубийством, отправлюсь в лес. Он пошел в лес, там рыдал и встретил Саньяси. Саньяси спросил, что ты плачешь? У меня нет детей. Я должен... Мы должны родить ребенка, иначе я покончу с собой. И Саньяси ответил: Я вижу, что все семь жизней, семь жизней тебе невозможно обрести ребенка. У тебя не родится ни дочь, ни сын. Семь жизней. Что ж тебе так страдать от этого? Зачем тебе, ты не откажешься от этой идеи? Почему ты с таким упорством этого хочешь? И Атмадевджи, услышав об этом, решил умереть. Он сказал этому Саньяси, ты, ты обязан благословить меня силой своего баджана, чтобы у меня родился ребенок, иначе я совершу самоубийство. Саньяси стал переживать по этому поводу. Он взял из сумки какой-то плод, прочитал над ним мантру и вручил его от Атмадевджи Махараджу. «Держи, дай этот плод своей жене». Атмадевджи Махарадж пришел домой, вручил плод жене. Много там еще чего происходило. Я вкратце говорю, в конце концов, проблема в том, что плод этот съела корова. Потому что жена Атмаджи Махараджи была очень разумная, умная, хитрая и в то же время жестокая. Она не хотела беременеть, не хотела ждать ребенка и отдала корове. Корова забеременела и родила замечательного мальчика. А, а, тело этого мальчика было человеческим, только уши были коровья. и он был замечательный по характеру, преданный. Акмадавджи махарадж захотел посетить места паломничеств, паломничество по святым местам, слушать. И в точности не рассказывается вся история, но говорится, что Махарадж говорит, что там есть, там был еще один ребенок, один сын, который был крайне крайне плохим по характеру. То есть и он переживал, что это такой ребенок, он разрушит всю нашу династию. И он опять отправился в лес. Он думал, что ему как-то надо разрешить эту ситуацию. Он опять пошел в лес, чтобы вновь, вновь с желанием совершить самоубийство. Когда он впервые пошел в лес, он совершенно по другой причине да, пошел. Он хотел ребенка. А сейчас он уже, спустя время, пошел совершать самоубийство потом из-за своего ребенка, из-за своего сына. Потому что он был, то есть он был столкнулся с, с огромными проблемами от того, что у него такой сын. Итак, услов... к чему это все, вся эта история, заключение в том, что обусловленная душа не понимает, что ей надо, она не понимает, что ей нужно для того, чтобы стать счастливой и удовлетворенной. Поэтому обусловленная душа постоянно претерпевает различные проблемы, трудности. Она просит счастья, а когда получает то, что, казалось бы, дарует его Ей, просит совершенно обратное. То есть просит избавиться от этого. Итак, наше, наше бог... единственное богатство — это Кришна. И каждый может сказать так, потому что читание Махапрабху обучило нас этому. How I am living without как я живу без Кришны, говорит Махапрабху. Поразительно. Я должен был умереть без него. Почему же я не умираю? Махапрабху говорит, что говорит, моя жизнь подобна жизни насекомого. Для чего? Ради чего я забочусь о своем бесполезном теле? Мне нужно умереть. Как возможно жить без Кришны? как «Я живу без Кришна». Он рыдал день и ночь. Однажды Горгишат с Бабжи Махараджа спросили, как нам? увидеть Кришну. Вы должны плакать день и ночь. Вы плачете по деньгам, плачете по жене, по детям. Теперь же вы должны плакать по Кришне. Если вы сможете делать это день и ночь, вы обретете его. Другого способа нет. Один человек из Шантипура приехал сюда, чтобы совершать баджан вместе со своей женой, принять уклад жизни в инапрастье. Он припал к лодочным стопам Горгширта Махараджа, объяснил свою ситуацию. «Откуда? Откуда ты? Из Шантипура. Один приехал с женой». О, оба вы приехали. Вы вместе живете или раздельно? Нет, мы раздельно живем. Она там, моя а тут. А готовить его как? А Она готовит. А, то есть, да, вы кушаете просад. Сегодня что кушали? Что принимали как просад? О, oh, сегодня были жареные баклажаны, мунгдал, чана-раса. Я говорю, что это, смеялся, слышал это. Нравится вам жевать You как вы можете спокойно есть, когда Kishno, вы теряете свое богатство? Мы теряем свое you богатство? Да, потому что Кришна ваше единственное I, богатство. I, I И вы теряете его. Как вы можете спокойно жевать жареные баклажаны, когда вы лишены своего богатства? Возможно, у вас есть опыт подобного. Я видел однажды, как маленький мальчик оставил тело. Это был мой младший брат. Он родился с Тилаком, но кто-то его убил. Моя мама крайне переживала, то есть и все это было на моих глазах. Я видел сам, как мать может страдать по ребенку, страдать за ребенка, как она может, как глубоко она чувствует разлуку со своим ребенком. То есть мне не нужно рассказывать об этом, я сам это видел. Когда вы в такой разлуке находитесь, вы не можете спокойно пить, есть. Есть рис чапати, чтобы то ни было. Все для вас становится ядом. И то же самое. Mahaprabhu говорит нам. Когда я начну плакать по тебе, говорит Махапрабху, ты сердце моего сердца. Он молится лотосным стопам Кришны. Я не могу вынести ни секунды разлуки с тобой. Я покинул свой дом в поисках для того, чтобы найти Кришну. То есть вот такая разлука, которую выражает Махапрабху, которая учит нас Махапрабху. Если она есть, мы сможем войти во Вриндавану. Потом встает вопрос о парикраме, и Те кто испытывает глубокую разлуку, так как это делал Мадавенра Пурипат, Пурипат, Махапрабху, они могли видеть Хаму по-настоящему. Я знаю многих саду. Я был во Вриндаване физически. Я не говорю о трансцентном уровне, но я видел там много саду, очень возвышенных. Они никогда, ни за что не оставят Кришну. Одного саду я могу назвать, рассказать вам об одном саде, его звали Сурдас. Во время Кришны во время Кришны, во также жил один Сурдас. Я говорю не о нем. Тот Рудас тоже очень Брэн, значимая личность для нас. Он совершал баджан на озере Чандра-Саравара. Он был из Нимбарка-Самбрадайи. Обладал глубочайшими отношениями с Кришной. Он был слеп. Stick, И ходил Кришна, с палочкой, Кришна, с палочкой, повторяю, Кришна, Кришна, Кришна. В Кришна, то время Кришна присутствовал на планете. Time, И спустя долгое время Кришна, Кришна сина сина. уехал в Гуджарат. You know? из-за страха перед мусульманами, то, что они нападут, Шри Божество Шри было перенесено в Натхадвар. Этому Божеству поклонялся Сурдас. И Мадхавендра Порипад впоследствии его отыскал. Это происходило до Два Пара-югу. Божество поклонялись Пара-югу. уже впоследствии его отвезли в то место. В Матхуру его отвезли в конце концов из-за нападения мусульман. К чему я все это говорю? К тому, что вот этот Саду каждый день с палкой ходил к Надже божеству Шри -Наджо. Он ничего не мог видеть, а на большом расстоянии, возможно, больше восьми километров. Он мог идти под дождем, под другими, в под, под, под жаре, в холоде, но у него было настолько сильное притяжение к этому божеству, что Несмотря на свою слепоту, несмотря на природные условия, он шел. Зачем он шел туда? Для того, чтобы исполнить песню для того, перед Гапалом, для того, чтобы совершить киртан перед божеством, перед Шринаджи. Каждый день. А Шринаджи представал перед, перед ним. Сринадхи Мараджа практически coming in front of that devotee, I mean, Сурдхаджи, and sitting there. <реклёй> Сурдхаджи садился, совершал киртан, а, и сам а, Гопал сурдази". непосредственно приходил, садился перед ним и слушал. Вот это и есть day, глубочайшая любовь. Day, Однажды Сурдхаджи Махарадж упал в, в колодец. Колодец был пустым, но глубоким. Пока он, когда он падал, он закричал «Кришна!». И Кришна немедленно проявился и схватил его за руку. За секунду. То есть Как только он закричал, Кришна в, то, в ту же секунду. Он даже не, не сказал «Спаси меня». Кришна схватил его за руку и вытащил из колодца. Hey, а потом он. А our... схватил no, no, no, no. его и сказал: I'm, I'm ты, ты Кришна, ты Кришна. Не, no, отпусти меня, отпусти you. меня. Нет, you're я you're обычный like мальчик. Постучал, отпусти 100%. меня. Нет, ты Кришна. You're я уверен на сто процентов. Он его крепко держал за руку и не отпускал. А затем он все-таки вывернулся и убежал. Сурдаджи рас расплакался. Ты думаешь, я старик, жалкий старик, что ты можешь так убежать, вырваться. Можешь ли ты убежать из моего сердца? Если ты... Убежишь вот так вот, вырвешься из моего сердца, тогда я соглашусь, что ты по-настоящему могущественный. А сейчас что? Я старик, немного-то надо силы, чтобы убежать от меня. Итак, прежде всего, чем, прежде чем совершать парикраму, надо понять значимость хамы Прабхупат, каждый день, до, на протяжении многих дней рассказывал о славе Дхамы, о том, как, с, с каким почтительным настроением необходимо приходить в Дхаму, совершать парикраму. В Камбане жил Сидда Баба. Однажды Кришна Баларам пришли к Нему и попросили воды. «Я хочу...» Пить. «Мы хотим пить, напои нас», и он дал им воды. На, на Манасиганге он также жил, Дас. А другой уже Дас жил на Манасиганге. Он непосредственно наблюдал все лилы Кришны. Он видел их. Когда Лила исчезала из его видне, он испытывал глубочайшую, глубочайшую разлуку и бросался в воду. И находился там 5-7 дней под водой. И никто его не мог найти. А потом находили, или это был единичный случай, потом нашли и увидели, что с ним все в порядке, он жив. Таким образом, читание Махапрабху учит нас, что глаза мои, как сезон, как сезон дождей неба. В сезон дождей дождь может идти, не заканчиваясь долгое время. И также Махапрабху рыдал беспрестанный. Он сам Кришна, но Он обучает нас, как обрести Кришну, как встретиться с Ним. Кришна — это не шутки, это не так, что совершая, допустим, аскезы, вы можете обрести Его. Нет. Поэтому Махапрабу и говорит, что кламбар ты что думаешь, аскезы совершаешь, и Кришну таким образом заполучишь? Посмотри, демоны, они так преуспели в аскезах, но что же они получили, что они, чего они добились? Херание Кашипу Равана, их аскезы не сравнятся ни с чьими аскезами, истязаниями себя. Но каков результат? Кому важны эти аскезы? Кому они нужны? Вопрос в том насколько близко Ты можешь служить Кришне, насколько искренне. Если Шода Ма повторяет, попает Кришна, Кришна, и киптит для Него молоко, а Кришна в это время плачет, что надо делать Ей? Что, нужно служить Кришне или совершать баджан? То есть если Кришна будет плакать, а Мама Ишода будет повторять святые имена, и что я что ей надо и делать? Я получаю севу для того, чтобы... Я воспияю харинам, чтобы получить больше и больше севы. А совершая севу, я... То есть это два взаимодополняющих фактора. Итак, мы хотим называться гаудиями, быть достойными называться гаудиями, поэтому мы должны стараться следовать читанию Махапрабху. Вахтянута, Такур Прабхупат, не могли говорить о Кришне, их голос обрывался, их возможность речи пропадала. Пропадал. Прежде всего, необходимо осознать значимость Дхамы, ее ценность. They are also searching Krishna. Гопи искали Кришну. Гопи ну, в Гопи-гите это описано. И бра также рыдают в разлуке с Кришной. Где ты, где we ты? Когда мы встретимся с тобой? Откройте читание Чаритамрита. Хотя вы можете смотреть в книгу, но ничего там не видеть. Но Махапрабху, там описано, как Махапрабху рыдает. Куда? Куда мне пойти? Где я могу, смогу тебя увидеть? Мое сердце разрывается. Нет ни другого брадживаси, выхода. Кришна, скажи, где, где мне найти Тебя? Джаси горько плачет в разлуке с Кришной. Где, где мы можем встретиться с тобой? Гопи среди ночи обескали весь лес. В надежде встретиться с Кришной. Таким образом, no right Mahaprabhu... Мы должны осознать And значимость Хама. Махапрабху uh, не позволял Джаганананде отправиться во вриндаван на кто-то называет Джагадананду Шатхабамой. кто когда Джагадананде говорили об этом, он гневался, «Я хочу находиться под руководством Радхарани, а вы хотите меня в Двараку отправить. Я хочу следовать Радхаране, а вы, вы хотите отправить в Двараку меня, — говорите, я садхабама. И мой Гурмахараш написал замечательную статью на эту тему. И когда Махапрабху все-таки отпустил Жигананда, он сказал ему, чтобы тот всегда оставался под руководством санатной Гасвами. Махапрабху сам просил, просил разрешения отправиться во Авриндаун Сарбаума, Рай Рамананды. Они не разрешали ему. Смотрите, сейчас зима. Зима пройдет в марте, в феврале. Вот будет подходящее время для этого. Когда наступил март, февраль, Давай, «Давай, вот сейчас Радхаятра пройдет, потом ступай». И, и так они ему от, откладывали, откладывали его его уход во вриндаван. И в конце концов Махапрабху ушел. А Гададхар Пандит побежал за ним. «Возвращайся», — говорил Махапрабху, «Не ходи со мной. Нет, не ходи со мной». А Гдадхар отвечал, «Я не пойду с тобой, я пойду отдельно. Я не, не иду я с тобой, я иду отдельно». Сам по себе. До Ката... Они дошли до Катакка, и Махапрабху ответил, э, сказал Гададхар Пандито, «Ты принял Дхамасаньясу, Кшетра Саньясу». Тот, кто дал такой обед не может покидать Святую Дхаму, не может покидать Кшетру, ни при каких обстоятельствах. Но Гададар Пандит был готов нарушить свои обеты. Пусть это Кшетра Саньяс отправится в ад. Я не могу вынести разлуку с тобой. Я отвечу за это. Так, Махапрабху собирался во Вриндаван, а в конце концов пришел в Навадипадхама, принял моления в Ганге, встретился со всеми преданными, пошел в Северную Бенгалию, встретился с Рупасанатной. и оттуда он принял решение отправиться во Вриндаван, но так и не смог уйти потому что Канай Нартса это местечко на границе Бихара и Северной Бенгалии. Махапрабу не смог по определенной причине пересечь эту границу, и он вернулся назад в Пуре, сказав преданным, я причинил сильную боль Гадатхару. Поэтому я не смог достичь Вриндавана, не смог дойти до Вриндавана. Не увидел я Вриндавана Дхаму из-за того, что сделал боль на Ранним утром, однажды ранним утром, Махапрабху, никому ничего не сказав, отправился во Вриндаван. Все искали Его, но Махапрабху ушел в поисках Кришны. Он принял решение, Перейти через лес Джариканда. Сейчас это уже стал отдельный штат. В то время это был дремучий лес. Этот лес был наполнен львами, тиграми, шакалами, волками. Волками. Махапрабху, на самом деле, есть Сам Кришна, приняв саньясу, я хочу рассказать о настроении Махапрабху касательно Адхамы. Он получил саньясу в катве, И затем он проявил безумие, когда он несся во Вриндаван. Нитянанда был с ними, Мукунда. Они отговаривали его, но Махапрабху ничего не слушал. Служа Мукунде Кришне, я пересеку материальный океан очень легко. Как безумный, говорил Махапра, Махаправу, говорил подобные слова. С Дандой он бежал во Вриндаван. Интинанда говорил, я не, не могу его остановить. Махаправу переполненный премой, несся во Вриндаван, как безумный. В конце концов Нитананда принял решение посоветоваться с кем-то из мальчиков-постушков. То есть нет, он обратился к мальчикам-постушкам, к местным. Пожалуйста, когда Махапрабху здесь побежит, скажите ему, что Вриндава находится в другой стороне. Все послушали Нитая, мальчики-постушки послушали и так и сделали. Махапрабху, завидев мальчиков, пастушков, был очень рад. И обратился к ним. Где, где в Риндау, мальчики? И они показали в конце противоположное направление. Махапрабху побежал. В конце концов, он достиг Навадипа, пришел к Ганге, там его ждал Адвайта Гасай в лодке с новыми одеждами. Когда Махаприву подошел к Ганге, он увидел Адвайта Гасая. «О, ты тут? Откуда ты знал как ты узнал, что я во, Вриндаван? что я во Вриндаване?» И Адвайта Гасай сказал, ты сейчас на берегу Ганги. Он, Интенанда, сказал, что это Ямуна. О, не слушай его, он врет. Это Ганга. Но на самом деле... Он тебе... Нет, то есть он тебе не соврал, потому что здесь еще с одной стороны Ганга, а с другой стороны Ямуна. Но на самом деле, там, где ты, там есть Вриндаван. Когда Махапрабу шел через лес Жириканды. тигры и другие дикие животные не могли причинить никакого вреда ему. В Бхагаватам есть одна замечательная шлока. Во Вриндаване различные животные дружат между собой. Никто ни с кем не воюет. Во Вриндаване олень и тигр могут жить вместе. Я сам видел, как однажды во Вриндаване теленок и обезьяна вместе играли. Обезьяна хватала так вот лицо, голову, морду теленка, ну, так они как-то nice. играли вместе. So kind of the... В арендаване постоянно все друг с другом, Strain, have... отношения have... вс... среди всех so a... наполнены любовью, между всеми наполнены любовью. То есть для нас очень важно... Важно настроение, с которым Махапрабху шел во Вриндаван. Именно с таким настроением мы должны отправляться на Парикраму во Вриндавану. Если мы не поймем настроение Махапрабху, тогда наши поездки во Вриндаван бесполезны. Что толку? Мы поедем во Вриндаван, будем смотреть на деревья, на камни вместо Гавардхана. восемь кунд существует во враджа, но в настоящий момент они исчезли. Максимум сейчас где-то 500 кунд, и то они на грани исчезновения из-за наших материальных. Even, even Impossible. Когда Махапрабху добрался до Вриндавана, прежде всего он встретился с одним Браманом в Мадхуре. И этот браман вместе с Махапрабху начал петь say, и танцевать. Махапрабху спросил, Parmansa, on... yes, is... «У тебя есть гуру?» «Да, hey. мой гуру Дев, Мадивендра, Порипат». «О, ты мой гуру!» И Махапрабху стал предлагать им поклоны, а тот был удивлен. «Ты же моя гуру -варга. Нет, нет, не говори так! Не нужно предлагать мне поклонов!» Поклоны". Мадхавендра Пурипат приходил во Вриндаван, он совершал там парикраму, и между тем он принял просад в моем доме. Так рассказывал этот браман, Саннулия-браман — это не самый высший класс браманов. Как правило, в их домах люди не принимают просад. Но Мадавендра Пурипад сделал это. И читание Махапрабу сказал, «О, тогда я тоже приму». Ну, «Ну как это возможно? Я же низкорожденный браман». Я, я, следую своей гуру Варге, следую по стопам гуру Варги. Я не следую никаким правилам, кроме их. И так этот браман пошел с Махапрабху, продолжал паломничество вместе с Махапрабху. Между тем. Махапрабху остановился в акрур целенаправленно. Это то самое место, откуда Акрура, от, где Акрура отдыхал, когда, где он принимал омовение в Ямуне, когда вез Баларама Кришну из Вриндавана в Мадхору. Again, then you have seen something miracle. Why, why you are, it seems, it seems that on you have seen some miracles. on, on, on yes. sitting in a chariot. when he went water there also. That is place. So, Mahaprabhu took decision to stay there in a God, that is the special spot, in the way of Vrindavan, from Mathura, from Mathura, то есть на пути из Мадхуры во Вриндаван есть это самое место, Акрурагад. Почему Махапрабху захотел остановиться там? потому что там никто не мог его побеспокоить он хотел углубиться в медитации каждый день он <социатив>, то есть, наверное, он остановился Рожел, там и оттуда уже каждый день ходил во Вриндаван и посещал храмы. По желанию Махапрабху, группы Санатана, все Госвами, Открыли священные места Браджа. forget, you don't Like a parrot now, if I teach, if I teach something, <laughs> there is very nice story. Very nice. One man, in making one Bangalore, very nice, you know? Один человек посадил во двор попугая, обучил его говорить, и каждый раз, когда кто-то приходил, попугай отвечал приходящему. Научили, конечно, попугая говорить, но он сам не, не понимал, что он говорит. Он просто запомнил слова. Он говорил: "Когда охотник охотник придет и схватит тебя, убегай, беги отсюда, уходи". Он не понимал, о чем он говорит, но просто его научили этому, и он повторял. Однажды пришел один охотник, увидел попугая, подумал: "Очень дорогой" и попугай повторял и повторял придет охотник и поймает тебя убегай уходи уходи отсюда а, это же был сам охотник попугай не понимал что он говорит Это все произошло, пришел охотник, на самом деле, и схватил этого. А, нет, пришел, пришел охотник и принес фрукты. Попугай... По подлетел so, к этим фруктам, и охотник его поймал, в конце концов. То есть, language. к чему это говорится, что to... все что-то говорят, so, но кто редко кто говорит о своих о собственных осознаниях. Махапрабху отдыхал под uh, деревом Имли, на Имли-Италии. Там он воспал святые имена. Утром Махапрабху пришел, пересек Емуну, пришел туда и увидел там одного замечательного саньяси. Предложил ему поклоны. махаправу сказал, «Сегодня мне приснился сон, я увидел в нем такой же сон, как ты. Я пересек реку и сразу же встретился с тобой. Я очень удачлив». С этого момента этот Браджаваси больше То есть это все-таки, наверное, был не саньяси, а у него был, был и дом и были и семья, была, дети, но после встречи с Махапрабу, он туда больше не возвращался. И он также стал сопровождать Махапрабху вместе с тем Браманом из Мадхуры они посещали различные леса Вриндавана. Где бы ни был Махапрабху, в лесах все коровы всегда подбегали к нему и начинали лизать его тело. Махапрабху был в глубоком экстазе. Коровы знали, что это Кришна, Который вернулся. Итак, чувство Махапрабу несравненные. Куда бы он ни шел, в то время практически все виграхи божества исчезли, ушли. Вначале, прежде всего, мы с вами будем обсуждать, как божества были открыты сонат... Госвами, Гасвами, Рупа Гасвами Падам, как он открыл, -Батта как Гопал Батта Госвами открыл Радхарамана, Радхарамана, Санатан Гасай Мадан Гапала отыскал. И очень интересно послушать об этих Но историях, вы можете увидеть, как сам Бхагаван разговаривал с своими преданными, как он ел чапати, к примеру, у Санатной госвами, просил соли у Санатной Госпами, где мне взять тебе соли? Сегодня ты просишь соль, завтра сахар попросишь, где мне все это тебе брать? Я же нищий. Ну хорошо, если у тебя «Нет соли, я, я, я, я дам», — говорила Божество. Послушать обо всех этих историях очень полезно. Но парикрама — это не что-то... Про, не, не просто. Необходимо чувствовать единение с Святой Дхамой, со Вриндаваном. Иначе парикрама не получится. Именно поэтому Бхактимут Такур дает нам наставление в Киртане. Куда бы ни шел Махапрабху? Только лишь бра могут показать браджатхам. Они и только они. Такие как Санатана Гасвами Рупа, Джива Гасвами. Рагунада с госвами. Они дадут мне возможность увидеть Браджадхаму. Такого наставления Шастр. Если вы хотите увидеть, получить даршан Вриндавана, вы можете пойти во Вриндавана, но лишь под руководством таких преданных, как Рупа и Санатнага с вами. Там ваши деньги не работают. Много притеснение исходило от мусульманских правителей. Они хотели разрушить Вриндаван, хотели изменить название Вриндавана. Хотели назвать его Маминабад. Они не понимают, что Вриндаван это вечная дхама, И никто не сможет изменить ее имя, ее название один мусульманский принц отправились его в Агра, в в Дели на actually, конях. Они спросили, какой путь будет лучшим. Им предложили поехать через Вариндаван, и там, чтобы они смогли увидеть разных саду. Но также вы можете поехать напрямую в Агру. И этот э, принц был очень впечатлен, захотел увидеть Баучу Вриндаван и поехал через него. Когда он туда приехал, он увидел красоту Вриндавана. Порой лошади останавливались около Ямуны, чтобы напиться. Он, он встречался с разными саду в Коупинах. В то время Вриндаван был еще весом. И получилось так, что принц залюбовался к расте Вриндавана и отстал от основной группы. И таким образом он остался жить навсегда во Вриндаване. Он не вернулся назад. Он услышал, что здесь Кришна совершает Свои игры и захотел получить даршин Кришны. Обрел глубокую веру, что в один день Он увидит Кришну. И Он сказал, что Я не покину врач, пока это не произойдет. Он просил uh, милостыню, просил uh, пищу и, и постоянно был занят поисками Кришны. Кто-то говорил ему отправляйся на Гвардхан, там ты встретишь Кришну. Он шел, там Шринаджа, Махарадж, Божество. Он хотел войти в храм, но пуджари не позволял ему. Ты же мусульманин, мы не можем тебе разрешить. И он стоял за воротами храма и плакал. Я слышал, что Кришна. В конце концов, он все-таки увидел кришну. Его звали Раскан. Я могу показать вам его самадхи во Вриндауне. По сей день... Все, что было написано, им по сей день изучают в институтах. Также и мы должны верить, что не сегодня, так завтра мы сможем увидеть Кришну. Кто-то может говорить, что нет никакой гарантии, что я встречусь с ним. Зачем тратить свое время на Баджан? Но если у вас есть твердая вера в Гуру и Вачнавов, нужно следовать им. Если нет никакой гарантии, зачем бы мы оставили своих отцов и матерей? Зачем я покинул свой дом? Они так любили меня. Но я верю, что в этой жизни возможно встретиться с Кришной. Не нужно ждать следующей. Зачем рисковать и откладывать баджан на следующую жизнь? Есть так много случаев, к примеру, Акбар Вацар. Это один знаменитый мусульманский царь. Он очень любил Гуру Вайшнавов. Иногда он приезжал во Вриндаван и One of his wife, his name is одна из его жен было много жен. одна из них Hindu. одну из них звали Д джода она получила даршин Кришна Однажды она обратилась к Санатану Гасаю. Гасаю, я хочу служить тебе. Что вам нужно? Мне не надо ничего. Ну, что-нибудь. Что-нибудь. Что я могу сделать для вас? Да мне ничего не надо. Мне надо, я вот чипать и питаюсь. Нашу коупину, больше ничего не надо. Но, то есть это был, был Акбар, не его жена, а Самон. Ты можешь построить гад ступеньки к спуску на Двадаша Адити Силе. Там, где изначальный храм Мадан Махана. Надан сказала, что я каждый день принимаю мовение в Ямоне, спускаясь к Ямоне, чтобы набрать воды, и ступеньки сломаны. Если ты сможешь починить, было бы очень здорово. И царь... Я за дело самолюбие. Но я ж царь. Что он шутит, что ли, надо мной? Сломать, починить какие-то ступеньки? Я ж царь. Я все что угодно могу сделать, как в случае с Бали Махараджем, когда вам Дев попросил три шага, он подумал, что за незначительная просьба? Я могу даровать тебе целый континент. Я могу дать тебе все что угодно, царей, э, слонов, дочери, царевн в жены. Request. А ты просишь? Then Guru Z become angry, you idiot, going to Изначальный гуру Бали-Махараджа – это прохлад Махарадж. Поэтому Бали-Махарадж достиг успеха. Итак, Санатан Гасами сказал, что вот эта ступенька сломана, если сможешь починить, будет здорово, и царь был. Поражен. Это что, как бы, это, он думает, что это все, на что я способен. И сенат Нагасами почувствовал, что в нем восстала ложная эго. Вот-вот. посмотри, вот, вот та ступенька, та ступенька сломана. Когда Агбарватцар посмотрел на эту ступеньку, он поразился. Снатна хотел показать ему богатство Снатнадхама для того, чтобы принизить его ложное эго. Ты посмотри, посмотри на эту ступеньку. И когда он взглянул, он увидел, что Акбар Ватсар они сделанный из драгоценного камня, то есть из драгоценных камней. Да, Даже если я продам всю свою страну, мне не хватит денег, чтобы починить эту ступеньку, даже одну, один бриллиант я не смогу сюда поместь, приобрести, купить. У меня было столько ложного эго, но сегодня я освободился от него, потому что ты показал мне, что есть Вриндаван. Акбарва царь был мусульманином, мусульманским царем, но по милости Санатны гасая, он увидел подлинный Вриндаван, а пракрит от Хаму. I can more. Okay, Завтра мы продолжим. На сегодня время вышло. No Hello, I see.